Здравствуйте, я Игорь Черноусов, Трафик Наш Хлеб. Приветствую вас на своем YouTube-канале. Так, что же лучше? Готовый софт, либо индивидуальные шаблоны на зенопостере. У меня на канале колоссальное количество видео, посвященное либо каким-то сервисам автоматизации, либо программам, либо скриптам. В последнее время на канале у меня появились ролики, посвященные зенопостеру и шаблонам на нем. Сбывается моя давнейшая мечта, некоторые даже немного меня подкалывают, что раньше я рассказывал об одних программах, сейчас я говорю о чем-то другом. Я считаю, что это абсолютно нормально и естественно, потому что, во-первых, ничего нет постоянного в жизни, да? и если вы занимаетесь какой-то темой, то это абсолютно нормально, что меняется ваш уровень, меняются те задачи, которые вы решаете. И, естественно, вы подбираете те инструменты, которые вам сейчас удобно использовать. Вопрос, что лучше, готовый софт, либо шаблоном на зенопостере, я считаю, это абсолютно неправильно заданный вопрос. Это все равно, что спросить, что лучше, кувалда, либо молоток. Все зависит от ситуации, и смотря, что вы конкретно делаете. А я сторонник такой автоматизации которая работает по принципу включил и забыл и автоматизации, которая не делает какое-то одно тупое действие не работает как робот бездумный, а я за такую автоматизацию, которая все-таки имитирует действие человека то есть я за таких помощников, автоматов которые ну, где-то меня заменят, и вот для моей задачи я конкретно продвигал и продолжаю продвигать цыганский коллектив Черген. У меня была конкретная задача посеять видео, социальную сеть ВКонтакте. Что я делал конкретно? Я собрал около шести тысяч групп. Эти группы были связаны либо со свадьбой, либо тамада, либо ведущий И собирал их по критериям геотаргетинга таргетинга Воронеж, Лепедь, Тамбов и так далее. Добралось порядка шести тысяч групп. Это абсолютно не звездные группы, это группы, где нет какой-то жесткой модерации, где люди там вкладывают большие деньги в продвижение этих групп. А это группы, которые создают там ведущие, либо кто-то создавал группу, посвященную своей свадьбе. В группы размещались ролики абсолютно некоммерческого назначения. Реклама в этих роликах была скрытая, то есть в конце ролика появлялся призыв и координаты, Цыганского шоу Черген. Ролики хорошие, качественные и по теме группы. Эти ролики сеял шаблон, который имитирует действие живого человека. То есть шаблон в зависимости от ситуации размещает либо на стену в комментарии в видеозаписи, либо комментирует популярные. А я комментировал тематические видео по тематике свадьбы. Вот я запускал этот шаблон, и он у меня сутками работал со стороны контакта. К нему не было никаких претензий. То есть у нас несколько дней работал этот шаблон, использовались брученные аккаунты, и мы практически не потеряли ни одного аккаунта, меня это очень удивляло. Ролики были тематические, и группы без жесткой модерации, со стороны администрации групп тоже не было никаких претензий к этим роликам, тоже не было никаких банков. И вот для меня, в этой ситуации, для решения этой задачи, шаблон для назинопостере был ну просто идеальное решение проблем. Потому что я его запускал, и он все делал сам. То есть с помощью какого-то софта для контакта, в принципе, можно было это решить, задачу, например, с помощью того же самого ком комбайна, но мне приходилось бы использовать несколько действий в комбайне, то есть запускать там рассылку по стенам, рассылку отдельно по комментариям, рассылку по комментариям видео, в раздел видеозаписи, комбайн, во всяком случае, та версия, которая меня, он не может. Приходилось бы делать лишние какие-то телодвижения, что ну, лично для меня не так интересно. Шаблон запустил, настроил, и он пошел э, шушать. Вот. Да, Из-за того, что группы ну, не звездные, не с такой большой посещаемостью, то, например, видео не набирало много просмотров. Я, если честно сказать, был даже удивлен, потому что посеяли почти в 5000 групп. Да? А ролик набрал небольшое количество просмотров но за просмотрами я никогда и не гнался то есть мне основная задача это клиенты и звонки и я был приятно удивлен когда администратор коллектива Черьен сказал, что вот за июль за начало июня к ним поступило колоссальное количество звонков в июле нет, в июне первого месяца в, июнь, в июне звонков было значительно меньше а я вот в конце июня и начало июля начал активно сеять и сразу пошли звонки да, группы не раскручены да, эти ведущие может быть не так заинтересованы в раскрутке своих групп но у них на визитках ссылки на их группы естественно люди, которые хотят узнать об этих ведущих что-то более подробно заходят в эти группы что они видят? Они видят информацию о ведущем и видят прекрасные ролики черье я получаю то, ради чего я работаю, то есть я получаю клиента, причем целевой. И шаблон на Зенопостере, который я заказывал именно под себя, под решение этой задачи, в данном случае просто идеальное решение, стопроцентное решение всего, что я хотел. Приведу другой пример, чтобы вы тоже понимали, когда этот шаблон не так хорошо себя проявил. Шаблон работает не так быстро, но, мягко говоря, не очень быстро. То есть я не хочу по производительности даже примерно его сразу сравнивать там, с квиксендером или с комбайном. То есть скорости далеко не те, абсолютно не те. Если, вас, если вам нужна какая-то массовость и за короткое время, то шаблон это не решение этой проблемы, потому что наши шаблоны во всяком случае сейчас работают не так быстро. У меня была задача посеять видео, был заказ на посев видео. Я не внимательно отнесся, то есть я полностью доверился заказчику, потому что этого человек достаточно долго не знал, и получилось, что я сеял коммерческое видео, которое призывало к заработкам, и сеял в группы, но мягко говоря, не совсем по тематике, то есть группы по женской тематике, где там люди разговаривают о любви, о женском счастье и так далее, а тут призыв зарабатывать, плюс для того, чтобы... Ну, человек получил максимальный эффект я отобрал группы с численностью от 50 тысяч и больше если у вас группа в 50 тысяч причем эта группа лежит, выдается в поисковой выдаче All Social, то есть группа живая значит этой группой занимается и модерация в таких группах очень жесткая и вот что получилось шаблон начал сеять и где-то за меньше чем час я потерял 20 аккаунтов Просто они легли сразу и заблокировал их не контакт, заблокировала их администрация группы. Потому что администрация посчитала, что им такие комментарии, такие ролики не нужны, и просто их забанили, естественно, сами ролики удали И вот здесь шаблон, конечно, показал себя ну, не с лучшей стороны, потому что он не может решить такую задачу, когда нужно впихнуть невпихуемое говоря по-русски здесь бы например лучше было бы использовать тот же самый комбайн который бы да однозначно бы аккаунты легли бы но он бы это сделал массово и за короткий срок да эти аккаунты бы удалились но максимальное количество групп где нельзя размещать бесплатно рекламу все таки на какое то время получили бы размещение вашего ролика шаблон работает медленно по сравнению с комбайном, например, и, естественно, он не так много посеял до момента блокировки аккаунта. Поэтому вот здесь, например, шаблон показал себе с не лучшей стороны, потому что он просто не предназначен для этой задачи. Еще раз повторюсь, я его писал исключительно для себя, для размещения тематических видео в тематические группы сейчас мы этот шаблон дорабатываем и еще туда добавим возможность предлагать администрации группы новость. И для тех, кто именно записывает какие-то хорошие видео, хочет, чтобы о них просто узнали, видео, не нарушающие какие-то правила социальных сетей, то вот для вас, например, использование этих шаблонов будет отличным решением ваших задач. Надеюсь, я ответил на этот вопрос. Ответил на вопрос, почему у меня меняются инструменты, которые я пользуюсь, потому что задачи, меняется задача, меняется мое отношение. Если кто-то считает, что я рекламировал там QuickSender, Combine и так далее, я скажу, что это неправильно, потому что рекламировать можно только то, что продаешь. Я никогда эти программы не продавал, не получал никакой процент с этих продаж. Вот я писал инструкции по этим программам. А шаблоны на Зинопостере, да, я буду рекламировать, потому что я надеюсь сам заняться разработкой Сейчас у меня отличное отношение с человеком, который пишет эти шаблоны Зовут его Искандер, у нас с ним получился хороший такой тандем Это, наверное, первый программист, с которым у меня такое приятное и взаимовыгодное сотрудничество На Скандер, привет! Прошу за такое темноватое видео. С вами был Игорь Черноусов. Желаю счастья.